добрый день дорогие друзья я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии продвижения в социальных сетях сегодня я вам расскажу о технических возможностях замечательного не побоюсь этого слова лучшего сервиса медиабластер для продвижения ваших youtube каналов что вам требуется для того чтобы начать пользоваться сервисом вам необходимо пройти по ссылке которая находится в описании данного видео вот видите тут мигающая стрелочка в самом ролике Проходим по ссылочке попадаем на главную страничку сервиса. Нажимаете на кнопочку «Войти» и нажимаем на кнопочку «Зарегистрироваться в сервисе». Регистрация простейшая. то есть Вам требуется просто-напросто ввести адрес электронной почты, который вы будете использовать при работе с данным сервисом. Я ввожу адрес и нажимаю на кнопочку «Зарегистрироваться». На вашу электронную почту сервис отправляет письмо для подтверждения регистрации. Все, что вам требуется, это перейти в свой почтовый ящик Найти письмо от Media Blaster. там будет два письма, одно. одно для подписки на рассылку, а второе письмо, которое вам нужно, это данные для сервиса. Все, регистрация проведена, нажимаем на кнопочку Войти, заполняем поля, электронный адрес и пароль теми данными, которые вы получили на свою электронную почту и начинаем пользоваться сервисом. Рекомендуется, конечно, в первую очередь посмотреть инструкцию по работе с сервисом от самого автора, от Романа Сибирского. Я уже говорил в первом ролике, что у сервиса три сейчас возможности для продвижения вашего ролика. Это первая возможность, которая доступна у вас в личном кабинете, покупкой обратных ссылок на ваш ролик. Добавляете ссылку на свой ролик. Я сейчас это сделаю. Беру из менеджера видео ссылку на ролик и размещаю его в сервисе. Нажимаю на кнопочку «Добавить ролик». Добавив ролик, вы имеете возможность купить для своего ролика обратные ссылки. Вот для этого, естественно, у вас должен быть вначале пополнен бюджет, и затем вы можете покупать для своего ролика ссылки в социальных сетях и размещать ссылки на свой ролик на сайтах. Это платная часть сервиса, но очень эффективно работающая. Именно с этого сервиса, с этой услуги начинался, начинался сервис Media Blaster. Ну и пункт, о котором я уже рассказывал, это видео поиск. Это возможность искать ролики, ссылки на эти ролики на YouTube по ключевому слову. Ну, например, пишу йога, говорю, что мне нужно 50 роликов и включаем... Фильтр по времени, например, меня интересуют короткие ролики до 4 минут. Нажимаю кнопочку Найти. Сервис отыскивает вам ролики, относящиеся к запросу йогу йога, и затем вы можете эти ролики вместе с их названиями выгрузить в Excel, либо просто сохранить. Адреса этих роликов в виде текстового файла для последующей загрузки этих роликов себе на компьютер, используя какие-то менеджеры загрузки. Но основная часть этого сервиса это медиа-сеть. Медиа-сеть это как раз раздел, который позволяет вам бесплатно выполнять только действия, то есть тратя это свое время, раскручивать свои ролики. Опять же, войдя в раздел «Медиа-сеть», вы имеете возможность посмотреть три ролика автора сервиса Романа Сибирского, как пользоваться, как добавить и так далее. Я сейчас кратенько об этом расскажу. Вот сейчас я вам покажу действия, которые выполняются уже из рабочего аккаунта «Медиа-бластер». Я нахожусь в разделе «Медиа-сеть». Сюда добавлены каналы, которые у меня работают в сервисе Значит, если вы хотите добавить еще какой то канал вы просто напросто в строке внизу добавить канал копируйте адрес нужного вам канала берете это из адресной строки и нажимаете на кнопочку добавить канал после добавления канала к сервису он не появляется сразу же в списке каналов участников его нужно сделать видимым посмотрите вам необходимо нажать вот на такую кнопочку сделать видимым Нажимаете на кнопочку сделать видимым и ваш канал появится в сервисе значит по умолчанию для канала включается автоматический режим что это значит все ролики с вашего канала доступны для просмотра другими пользователями этого сервиса то есть над всеми роликами Участники сервиса будут выполнять какие-то действия по продвижению Если вы хотите раскручивать какой-то конкретный или какие-то конкретные ролики Вам необходимо включить ручной режим Нажимаете на кнопочку включить ручной режим Появляется кнопочка, которая раньше не было Список видео То есть Благодаря вот этой кнопке вы можете добавить нужные вам ролики для продвижения Каждый ролик добавляется, указывая просто-напросто ссылку на этот ролик я снова включу для канала автоматический режим, для того, чтобы все ролики участвовали в работе. Значит, вот эти кнопочки, которые сейчас появились в сервисе, которых раньше не были, позволяют просто вам отключить действия, какие-то действия над каналом. То есть отключить, поделиться в Facebook, поделиться вашим роликом в Google+, ВКонтакте подписку на канал можно отключить отключить твиттер значит это делается для того чтобы ну например более экономно или целевым образом расходовать ваши баллы которые вы набираете в сервисе но вот у меня баллов достаточно много я активно пользуюсь этим сервисом поэтому никаких действий особенно поделиться в социальных сетях я своими роликами не отключаю значит когда каналы добавлены включены режимы, необходимые для работы над этими каналами. Значит, Вы можете начинать работать с сервисом. Для этого вам необходимо запустить сессию YouTube. Вот эта вот кнопочка, которая вам придется нажимать каждый раз при работе. Нажимаем на кнопочку запустить сессию YouTube. Появляется вот такое сообщение, которое многих пугает. Многих пугает данное сообщение. Но здесь пугаться нечего. Почему? Потому что вы выполняете действия на самом сервисе а он их уже переносит на youtube поэтому сервису необходимо получить доступ к вашему аккаунту с которого вы будете выполнять операции на данном сервисе нажимаем на синенькую кнопочку предоставить действие то есть как только сессия запущена обратите внимание появляются четыре вкладочки которых раньше делалось то есть вы сейчас находитесь на вкладке мои каналы. Теперь вы можете выбрать списочек «Все каналы», вот в этом списке отображаются все каналы участников сервиса, у которых включены действия показать, «Показать в сервисе». Если вы хотите скрыть свой канал из этого списка, нажмите на кнопочку «Скрыть» в списке своих каналов. И затем кнопочки «Я сделал» и «Я получил». То есть, и затем закладочки «Я сделал», «Я получил». На этих закладках вы можете посмотреть, какие действия сделали вы над чужими каналами, конкретно над какими, и какие каналы выполняли действия над вашим каналом. Очень полезная вещь. Вы можете, если у вас есть желание, контролировать качество выполняемых действий с таких каналов это делается значит начинаем работать нажимаем на все каналы значит подгрузка страниц происходит не очень быстро поэтому не волнуйтесь это не тормозит ваш компьютер не тормозит ваш интернет но это вот так сейчас работает сервис ну, тут как бы все нормально значит обратите внимание вы попадаете в список каналов вот канала участников если сейчас доступно много каналов они разбиты по страничкам Значит, здесь отображаются каналы которые включили показывать себя в сервисе и каналы у которых у пользователей которых есть баллы на счету вот сейчас выберу товары из китая с этого канала я много чего смотрел значит подписываемся на этот канал Значит, многие действия в сервисе немножко притормаживают вот, но это нормально убираю ролик товары из Китая нажимаю на кнопочку посмотреть просматриваю ролик Вот ролик практически прошел до конца и теперь вы можете выполнять на нем активность Нажимаем «Нравится», «Рассказать друзьям», «Отправить» Google Google+. Здесь даже не надо нажимать на кнопочку «Поделиться», Facebook, поделиться. Странички закрываются автоматически. Twitter, «Твитнуть». Не хочу писать комментарий, просто нажимаю на кнопочку «Поставить лайк». Все. Происходит обновление странички, и вы снова попадаете в список роликов с данного канала вот. ролик который вы просмотрели уже исчезает из этого списка и так далее вот таким вот образом вы просматриваете чужие ролики набирая за это баллы и затем на набранные баллы все ваши каналы которые вы подключили к сервису будут получать аналогичную активность значит очень рекомендую в качестве взаимопиара ПИАРа списываться с людьми, которые пользуются этим сервисом, и из списка каналов, из списка все каналы, да, выбирать каналы именно тех людей, с которыми вы хотите обменяться активностью. Ищите канал, ищите нужный вам канал, переходите на него и выполняйте активность от канала. Сервис на себя берет всю задачу по контролю. Как я говорил, единственная проблема у этого сервиса – это не такое большое количество пользователей. Поэтому ваши заработанные баллы будут не так активно расходоваться. Поэтому я предлагаю, конечно, приглашать людей в этот качественный сервис взаимопиара и просматривать именно те каналы людей, с которыми вы знакомы, с которыми вы обмениваетесь взаимопиаром взаимопиар делать этот относительно просто как я уже сказал каналов не так много их можно легко найти в этих списках Значит, большое спасибо всем кто досмотрел данный ролик до конца последнее что я скажу об этом сервисе в сервисе отличная техподдержка то есть если у вас возникли какие то проблемы спускайтесь вот, вниз нажимайте на службу техподдержки и пишите этим замечательным ребятам какие-то ваши пожелания. Указывайте электронный адрес, который вы указывали э, при регистрации в сервис лучше всего. Да, и пишите тему и текст сообщений. Вам обязательно отвечу. Если у вас есть какие-то пожелания по работе этого сервиса, пожелания, которые, э, по вашему мнению, улучшат работу сервиса. Также пишите в техподдержку и Ваши пожелания будут реализованы разработчиками. Большое спасибо, всем удачи. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях под данным видео.